Все включено в салоне оптики. А что знаете вы о новом формате «Линзмастер» «Все включено»? Это как бизнес-ланч в хорошем ресторане. Выбираешь фиксированную цену. И тебе изготовят очки по твоему рецепту. Новый формат «Линзмастер» «Все включено» – это качественные очки по фиксированным ценам. Сколько? 999. Вам тоже следует проверить здесь зрение. Готовые очки по фиксированной цене. 999 рублей – это новый формат «Линзмастер». «Все включено». Здорово. «Линзмастер». Нужны очки. Куда же я их дел? Каждый раз одно и то же. Где же они? Может здесь? Нет. О, вспомнил! Линзмастер подарил мне вторые очки. Точно. Первые вы покупаете. Вторые линзмастер дает вам абсолютно бесплатно.